Дом, как известно всем давно, это не стены, не окно. Это не стулья за столом, это не дом. Дом — это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, яростным, добрым, нежным, злым, ель живым. Дом — это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом? Это твой дом.